Всем привет! Реально ли целую неделю питаться сбалансировано одному человеку всего лишь на 20 долларов? Сегодня я решила это проверить, я подготовила план питания, заказала продукты, а также сделала заготовки на целую неделю всего лишь за 20 долларов. Как именно я это сделала, давайте смотреть по порядку в этом видео. Я живу в Украине, поэтому цены, которые вы будете видеть из приложения, из магазина, будут в гривнах, но если конвертировать эти цены, то приблизительно рацион так и получается где-то около 20 долларов. Первое, что я сделала, это я определила доступные, но при этом хорошие, качественные источники белков, жиров, углеводов и клетчатки, которые я могу использовать в своем рационе, и уже исходя из этих продуктов, я создавала меню. Для того, чтобы создать меню, оно же план питания, я немного олдскульная в этом плане и люблю записывать все на бумаге мне так как-то намного проще что ли сосредоточиться кроме того вот эти вот все вкладыши которые у меня есть я сама под себя делала и печатала поэтому мне с ними очень удобно у меня вот такой вот план на шести кольцах и я распечатала себе план питания в котором я могу также помимо самого меню вписывать список продуктов и общий бюджет и потом посчитать сколько всего я потратила на продукты на этой неделе в качестве источников белка я выбрала яйца, творог, также говядину, филе индейки и белую рыбу, а именно хек, потому что, в принципе, с ней очень легко что-то приготовить, и я не люблю, когда попадаются маленькие косточки в рыбе, поэтому вот такой вот вариант, который, в принципе, достаточно доступный с точки зрения цены, и, кроме того, с ним можно приготовить очень много разных блюд. В качестве источников углеводов я выбрала рис, также спагетти из муки твердых сортов пшеницы, Картофель и хлеб. Обязательно должна быть в рационе клетчатка, потому что, как бы так сказать, покультурнее могут быть проблемы со стулом, если вы понимаете, о чем я. В качестве источников клетчатки я выбрала томаты, огурцы, также у нас там есть фрукты, это бананы, мандарины и яблоки. В качестве источников жиров это яйца и мясо, в которых помимо жиров, естественно, есть белок, и то есть это у нас такой получается два в одном. После того, как я подобрала источники ВЖУ, белков, жиров, углеводов, я перехожу к формированию меню и формированию плана питания. Сразу дисклеймер, я не диетолог, не нутрициолог. Это просто пример того, как я пытаюсь сделать свой рацион в рамках бюджета 20 долларов. Это видео несет чисто информативный характер, поэтому не пытайтесь полностью скопировать мой план питания. То, что подходит мне, может не подойти вам. Особенно, если у вас есть любые противопоказания или рекомендации от врача, по питанию и по вашему рацион я пытаюсь соединять и комбинировать продукты и так как это нравится мне так как предпочитаю кушать я то есть на завтрак это яйца омлет французский тост Обед и ужин это уже какая-то комбинация рыбы, птицы, мяса с источниками углевода, то есть с гарнирами какими-то, это может быть картофель, рис или паста, а также к этому всему я добавляю либо салат, либо тушеные овощи, опять-таки, чтобы присутствовала клетчатка в рационе. В качестве перекуса это может быть творог с теми же фруктами, это может быть также йогурт, рулет, так как... Дальше вы увидите, что я заказала, конечно же, <смех> тестофила, из которого очень легко и просто делать классные и вкусные яблочные рулеты. И я не могла его просто не добавить в это видео. Кстати, если вы хотите увидеть рецепт, как именно готовить этот яблочный штрудель, яблочный рулет, то внизу я оставлю ссылку на видео, в котором я детально рассказываю и показываю, как я готовлю этот штрудель. Кстати, тесто Фила тоже, это же у нас источник углеводов совсем о нем забыла. Если это видео вам нравится и вы хотите поддержать меня и мой канал, то ставьте ему, пожалуйста, палец вверх, а также делитесь этим видео с друзьями. Приблизительно вот так вот выглядит мой план питания. Дальше я выписываю в список полностью все продукты, которые есть в плане питания, есть в моем меню, чтобы посчитать, во сколько они у меня обойдутся и по какому количеству мне нужно купить того или иного продукта для того, чтобы вписаться, собственно, в бюджет. После чего я непосредственно заказываю эти продукты. Я уже многое время заказываю доставку продуктов из супермаркетов домой, потому что я этим не только экономлю время, но я даже посчитала, что финансово мне более выгодно заплатить за доставку из супермаркета, чем ходить и покупать все самой. Во-первых, потому что из того супермаркета, откуда я заказываю. И это не спонсированное видео, если что. Хотя было бы, конечно, неплохо, если бы они меня проспонсировали. Но нет, я действительно сама вот заказываю именно из этого супермаркета, так как это также точка оптовой продажи, поэтому цены там чуть ниже даже с ценой доставки мне все равно получается дешевле кроме того я из тех людей которые в супермаркете могут помимо того что есть в списке еще и нахватать кучу всяких других продуктов поэтому мне получается в любом случае так дешевле а так как у нас это видео о том как сэкономить то я думаю что это также имеет смысл упомянуть После того, как я заказала эти продукты, мне теперь нужно их отсортировать и поделить на части, так как мясо может испортиться, если положить его просто в холодильник, а если положить его в морозилку, то оно проживет дольше. Кроме того, его проще размораживать, когда оно вот так вот порционно поделено, и проще потом готовить. Здесь не хватает рыбы, бананов. И еще не хватает хлеба, потому что того, которое я хотела взять, не было, к сожалению. Поэтому я пойду в супермаркет и там возьму тот, который мне нравится. В этой доставке я не смогла заказать бананы и рыбу, потому что были только очень большие упаковки а мне не надо так много поэтому я сегодня еще отправлюсь в супермаркет и возьму там собственно бананы и рыбу уже в более маленьком объеме том который мне необходим именно на этой неделе в рамках этого можно сказать челленджа мясо здесь у меня по килограмму потому что я закупала продукты для меня и для моего мужа поэтому просто можете поделить это визуально себе пополам после того как я отсортировала продукты я могу также сделать какие-то заготовки то есть поделить овощи порционно либо приготовить непосредственно на несколько дней какие-то продукты и уже потом ими питаться чтобы мне было быстрее чтобы мне было так проще Приветики, это Анет из будущего, которая монтирует это видео. И только что я поняла, что совсем забыла снять ту часть, где я делаю заготовки продукта на целую неделю. Поэтому я готова исправиться. И если вы хотите увидеть эту часть, то напишите в комментарии. Я ее сниму для вас отдельным видео. И теперь возвращаемся к Анет из прошлого чуть не забыла сказать обязательно подписывайтесь на мой инстаграм потому что там у вас есть возможность абсолютно бесплатно получить но no фитнес-гайд в котором вы найдете 10 доказательных статей о фитнесе питании, тренировках восстановлении, а также бонусом совета от психолога о боди-имидже и пищевом поведении но ну, приблизительно вот такой вот набор продуктов получается где-то на 20 долларов как вам такой рацион? Пишите в комментарии. Еще вот здесь вот я оставлю видео, которое вам тоже будет интересным. Спасибо вам огромное за просмотр и до встречи в следующий раз. Пока-пока!